Чтобы стать успешным, надо ли родиться в правильной семье? Какой прекрасный вопрос такой. Прям вопрос отмаз. Знаете, хочется еще добавить: нужно родиться в правильном теле, нужно родиться в правильной семье, нужно родиться в правильное время, нужно родиться в правильной стране. Нужно родиться правильным способом. Вот вперед, вперед головой вот это не так: вот вперед ногами, или, или еще, или вообще, вот, неплохо бы каким-то другим способом. То есть. Рождение где-то, детство где-то, определенное воспитание где-то, по сути, никакого прямого отношения, прямой связи с твоей успешностью не имеет. Я думаю, можно увидеть бесконечное количество примеров людей, рожденных где угодно, кто стал успешным, и людей, рожденных где угодно, кто не стал успешным. Поэтому вопрос семьи не является определяющим и даже не всегда является самым значимым для собственной успешности. А вот вопрос технологии достижения успеха является самым значимым.